Всем привет. я весь ужарился. Привет-привет всем. Скажем так, сезон открыт. О, сегодня 17 апреля, по-моему. 17, да. Витёк приехал. Зашли с ним на одну бывшую деревню. На этом месте была деревня. Не знаю, что там Витек наковырял, а я нашел сестровецкий рубль. О, балда какая-то тяжелая, вообще тяжеленная. Не знаю, что это такое. Находок пока нету интересных, но все зашибись. Можно считать, что это первый выход. Я уже выходил, но был снег, грязь. Будем искать, смотреть. Видите, что-то роет. Сестрорецкий рубль нашел. Такой? Сестрорецкий. Знаешь, такой килограмм весит? Нет, не Медный такой, здоровый. А. Вот, хожу, привыкаю к прибору. Прохор И вот Прохоровская находка Посмотрим, что будет Будем снимать Погода сегодня Нормальная Дождя нету Так что будем смотреть, что будет Будем снимать Офигеть да. Это явно не башня, Ну интересно, что это было? А это может это? Темница? Нахуй. Туда? Вот лететь. двери были. нахер этих там львы туда провинившихся к львам нахуй не споткнуться бы блять нахуй выглядишь вот он там там и деревья лежат да да копать нельзя блять Смотри, я не вижу ни одной ямки здесь идеально туда. Ну да, за штукатурина. блять не емнуться бы сюда. Вообще. Сейчас телефон упадет у меня туда, придется лезть. Может здесь в кирпичах закладки какие-нибудь. это там древнее сооружение, а для чего его в землю как ты туда выбирались? Кто-то уже наебнул заиск, ну ч ⁇ попытался Через видео так не передастся, все, мне. Блять, просто вот это мне интересно, Вот не хочется ну да и она получается смотри здесь сверху уже как бы ну плоская а вот такая она и была она выше не была не, -не это что-то все -то, развалившееся а вот это вот более сранившаяся блять мне самому интересно ну, надо ну, потом... для, для чего вот эти сооружения вообще Сейчас будем копать золото Чингисхана Вот такие места Есть. Да. Есть. Здесь деревня была две улицы С Улицы по двум сторонам вот башен каких-то находились Там улица была И вот так вот. Сейчас будем Смотри, нем за приборами. Сегодня будет супер видео. А ну даже приехать ческовый, да? А ческовый должен оттуда ехать. Вот мы отсюда будем смотреть на да. Какую-то хрень выкопал. Что такое? Коремов знает, бляха какая-то. Ветек трёшечку одну поднял советскую и все. И тишина. Какая-то шляпа ветер, а? А какая-то. Бляха, не бляха, не знаю, что это такое. Железяка, прям железная. Я Может, конская какая-нибудь херня. А тут это, поле, я кстати, А тут непонятная какая-то, может это не бляха, я не знаю, ну какая-то херня. Я не знаю даже что это такое. А, может даже знаю, у меня там бляшка точно. Как, как говорят, древнегреческое. Одно тело говорит. Древнегреческое. Да, там у него все древнегреческое. У нас тоже есть древнегреческие. С малахи там, да, вставка. Да. Надо монитосов найти, блядь. А я все отдаш ⁇ ла. А, да, на ребром жал, Я его вот так вот увидел. Я думал, знаешь, шайба какая-то толстая. Маленькая. Я думал, шайба железная, блядь. Короче, уехали мы с Витком с того поля. И смотрите, что Витек нарыл. Ну-ка, покажи, я стороны. Три копейки серебро. Плюшечка толстая. Ну-ка, покажи боком. Ее. Во! Ништяк монитос. Ну, все, погнали дальше. Конечно. Видишь, я-то сюда, ближе пошел, у тебя были и здесь пошли монеты, А вот там нету их вообще. Ну, ну вот прекрасно, мужчина. Туда, сюда, туда. По три раза придется садить. Погнали дальше, посмотрим, что будет. Что-то надыбал. У меня в камерах хреново а? снимает. Камера плохо снимает, но. А... Одна? Одна вторая? А? Ну вот. Вторая монетка. Одну я уже в сумку закинул. Там лысенькая. Но это хороший прям сохран у нее, Николай Первый. А? Сохран хороший. Обалденный. Приперлись мы на огороды. Да? А он припасит, Не знаю. Куда ну, мы сегодня только не гоняли. А приперлись все-таки на огороды. Потому что огороды это сила. И тачок. Надо, на что мы его положили? Прям как будто сегодня потеряли. Четки. О, 1931 год. Красота. Ветер там роет Че? А, ну там вообще грязь. Я поэтому не полез туда на. Вот здесь нормально, ведь. Вот здесь вот. Так, погнали дальше. Это здесь. А, шляпа какая-то была. А нет, не шляпа. Вот тебе и шляпа. Не зря я камеру включал. что я замазал что-то короче Непонятное Александр второй по моему здесь руки трясутся ладно потом покажу вот уже хорошо. Витек там роет что-то. Оп, царь обнаружил. Да, сегодня у нас сегодня у нас монеток немного. Поездок было очень много, прям далеко, километров надо стол гоняли в одну сторону ну вот приехали на огород ветек кстати пятачок поднял сейчас будем дальше копать посмотрим возле ямки еще сигнал 92-94. -ка копнем. Как неудобно В наушниках Не выкопал. Ну, дальше По походу либо что-то большое. Да, что-то говно какое-то походу. Глубоко. О! Ебаная, банка наверное. Зря снимал походу Что-то здесь такое Эх, Катушку положим Что-то здесь Такое Большое Ну точно Кусок говнища. Банк. Фу. А я уже обрадовался. Еще не смотрел, но увижу. То ли... Серебрушка, блядь. А легкая как Витя, у меня царское серебро. Что за Я не знаю, по-моему, пятнашка. Молодец. Или десятка. Но орел точно вижу. Но убитая. Убитая в хлам. Ладно, потом посмотрим Ну вот, это уже приятненько Хоть так Хороший сигнал Будем снимать Опс. Что-то выпало Начинаю привыкать нету фокуса. Монеточка, я слепой, ничего не вижу. Может так видно будет? Короче, потом посмотрим. О, уже уходить собрался к машине. И маленький выпал. Так, пойдем еще пройдемся. Ну я попробую снять. О. Вот какая-то пиздювенькая попалась. не видать что-то Может даже не монета Нет монетка Ладно, потом гуляем Че Витек, как дела? Помаленьку. Помаленьку это значит хорошо ну, чё, пару поднял, это, пару Понятно Питак нормальный попался. А? Питак хороший? Нормальный, помыть будет, нормальный Но у нас погода какая. Вообще, сейчас только снег шел. Это был снег или град? Какой либо мелкий град, либо крупный снег. Он опять тучи идут, сейчас опять что-нибудь рванет. А ты что нашел еще? Что это? А хуй его знает, маленькая какая-то. что? Ну, а? С... Ты а? Ком, вроде, чё, да? Я же не вижу ни хрена. Ну это походу копейки. Ну по, это одна копейка там да. две штуки. Сейчас будем смотреть дома. Фух, вот, дальше, дальше Сегодняшний поход. Такая шляпа. Сколько монет у меня? 4, пять, шесть, семь, восемь. Вот если вот это считать, которое под кольцо, но ну, это не Клашкин. Ну, это... Бушка или трешка Николашкина под кольцо сделано. Кольцо били, ну. То с восемь монет. Ну, она тоже монет? То это, ну, да. это лысая вся. Две копейки серебра. Это две копейки, да, обычно? А, нет, это не две копейки. А это, по-моему, копейка серебром. Копейка. Да-да, это копейка серебро. Не фокусирует нихуя ну, ладно. Пятачок, самый красивый пятак. Ну, тоже потертый, по-моему. Но он красивенький, желтый, золото. Парки. Вот еще какая-то шляпа. Это одна четвертая, по-моему, серебром. Одна вторая серебром. Одна вторая, ну. Это Александра II с вензелем, который. Ага, Александр II я посмотрел ее. С вензелем копейка. Копейк. Но она хорошенькая, она помыть ее пустит. И вот это вот что такое? А это одна вторая на серебро. Николай Петра. Да, да, это одна. О, одна четвертая. Одна четвертая, ну. И пятнашка. Ага. Пятнашка, да? Да-да, Там знаешь что пятнашка. Ну, год, год не, не, не видно. Ну, вся... Год затертый вообще в хлам. Орла, видно? Ну, орла орел, более менее еще. У -у. И вот такая шляпа. О, я уже показывал, да, по-моему, там. Да, я снимал ее. Вот это вот. Херня, блядь. Железная Шлямбур обыкновенный А Кокарда, лысый. кстати, а куда я по это дело? Это делал, а? Эту как там? бляху, которую вчера выкопал Ну я не знаю Смотри в тазике О, короче Конинка, конинка Вот кольца всякие Всякие разные Это на большой, на большой палец ноги одевается Или как потрошитель говорит Уменьшать размеры там Кольца разные вообще прям нахуй. Всякие разные колечки Надо потрошителя отправить, он умеет продавать на аукционе всякую хуйню И значочек какой-то Значок кир... ки... Кириллов, Кириллов. Ну, Кириллов. Кто такой Кириллов? Город нарисовал, да? А, это город Кириллов. Ой, блин. Моя спина. Все, короче. Коп покончено сегодня. Завязали. Замерзло. Я замерз Холодно. Сегодня два раза под снег попали град попали все до следующего раза всем пока